Я почитал комментарии под прошлым видео и единственное, что могу сказать, ребят, спасибо за понимание и за поддержку. Мне действительно было приятно читать и видеть такой отклик от вас. Казалось бы, я для вас никто, я просто делаю контент, как писали некоторые комментаторы, но все же. В этом ролике я соберу свою собственную банду из корешей, которые будут играть за бандитов. Мне в диковинку записывать не соло, потому что все несколько лет, сколько я веду свою деятельность, я почти всегда записываю соло. У меня было несколько всего лишь роликов, где я записывал с кем-то в паре или же в трио объясню вкратце суть видоса я буду администратором который следит за своими корешами и наблюдает за рп процессами которые они делают иногда они будут делать их по моей наводке ну например пойти кого-нибудь ограбить буду давать им инфу то что вот здесь есть какой-то чел мы делаем это не для того чтобы кого-то загнобить задудосить или же испортить кому-то игру ни в коем случае я делаю это с целью того чтобы просто проверить будет ли другой игрок соблюдать правила если же будет нарушение то я его моментально тыпну и объясню в чем его суть. Так уж вышло, что мою манеру речи ребята из Дарк РП уже достаточно хорошо изучили вдоль и поперек. Из этого я выкрутился достаточно просто. Теперь играть и байтить нарушителей буду не я, а мои кореша, которые играют за РП профессии. Но делать они это будут под мою диктовку, то есть по факту я моделирую каждую РП стычку. Например, то же самое ограбление, обыск и так далее. И все это зрелище не будет обделено дебилами, которые возомнили о себе чуть больше, чем они сами являются. Слушай, я понять не могу. Ты типа себя скрипкой возомнили. Гамбит <смех> Я тебе без приколов говорю на Гамбит залететь Нахуя? Ну во-первых, мне хочется родик записать использование, использование друзей в своих корыстных целях, понятно да, да, Один да, раз не хорошо. пидорас Второй раз, как первый раз. А что делать? то так мне уже за. А это уже похуй, мы там разберемся по ситуации. Мы можем хату какую-нибудь отстроить втроем там, в четвером. Сколько нас там? Влада ты жевал? Дирол со вкусом клитора. А, нет. Представляю, что будет, если вот таким складом... Начать жевать клитор. У меня нахуй вылетела Ну да. Блядь, что за говно ты рекомендуешь? Да, да, Это нормально, когда ты с одного сервака на другой перезаходишь. А, у меня тоже страшного. Но, когда ты заходишь на зипрп, такого, естественно, не будет. Конечно, да. блядь, зипрп-то нету. Мы сегодня могилу поставили. Меня просто, Это там чел какой-то кроет, блядь, его, или что-то? блядь, ходит. Короче, что делать, ебаный, блядь? Строй хату просто, Влад, здесь строй хату. Так, дальше идем. Кроме зипрп. Не-не, туда, не идем, туда, там, там, на зона. Мы на крышу должны подняться. Я не выйду, иди ты нахер, ты, блядь, страшный Это не лестница, это какая-то, не знаю, обороты у меня скип. -пай. А что там, кто что делает, вам ломают? Ко мне, ко мне ломятся, ко мне в хату ломятся, вы, мусора, выезжайте К стене! Быстро! <смех> ага, домой. заебись Нихуя. Подожди, <смех> все, подожди Живи, живи, будь здоров Я сейчас его тэпнул по-быстрому У него был ФРРРП, ему угрожали два аж сотрудника Блять, он еще... Влад. А. Этот чел меня на аватарку к себе поставил. Хуя. С, это вот посмотри, святой тапок в табе, самый низ, элитный бандит, блядь. Это что такое? Привет, у тебя Фира РП. А я ставил с оружием до этого. А, нас было двое. Ты только, ты только упал, ты только упал, и я с оружием взял. Ну, я там был не один. А я стрелял с какой Фира РП? С кем ты стрелялся? Я Печа уже стрелялся, рай. и там чел еще какой-то пришел, и я уже начал стреляться. Ну да, у нас было двое, а ты один. Фир РП. Какой фир РП? Обычные правила читай. Ну давай, бань за фейеррп. Допустим. Ребят, возьмите бандитов и попробуйте выловить какого-нибудь одного челика на то, чтобы он что-то сделал во время ограбления. Шеневмер, а что тут за шеи в Мерлике собрались? Слава, воля. Алло, что, а нам давай! <звездочные> Что мы <там> был? <звездочные> они, они нас пытают гидом. <звездочные> да вижу. Какие-то да, неадекваты, какие-то да. неадекваты, какие неадекваты пришли к нам, пришли к нам крючки неадекваты, и начали, на начали, начали, начали, начали тут тара... это тара... да спокойно спокойно это я вызвал, это я вызвал, это я вызвал, это я вызвал. Не <звездочные> надо, не надо, это я вызвал. Ладно, ладно, беру, беру. Спокойно, ну, спокойно, это я вызвал. Лицензия на оружие у вас присутствует? Конечно, присутствует. А, да, да, У него да есть. Да, да, да, да, Выйдите его из нашего дома нахуй. Ребят, закидывайте роллы это и показывайте лицуху. Да пиздец. Ну, ну, как нам во не короче. Блин, вот. Вот, вот бы. Больше, пожалуйста, не приходите. Ребята там в подземке стреляют дом. В стреляют, в стреляют. Бля! Что ты за ролл кинул? С числом 2 кубик, выпало один. А ты че не сказал, что ты ментов пускаешь? знал нахуй, они начали ломиться Не, если менты ломятся, то вы с ними не бычьтесь Все нормально, как бы. они вряд ли будут что-то пытаться доебаться до вас Если это не конкретные люди, которых я по именам знаю А вот с бандитами надо сразу резко разговаривать Ну вот, бандит стоит у вас возле дверей, можно его нахуй послать Иди нахуй, блять, это я, долбоек Это че? Так, чел какой-то на крышу полез Давайте начнем с Азов. Сначала попробуем как-то его хлопнуть. Забирайтесь. Мы можем, а мы можем типа, чисто кулаками забить нахуй. На ну, вряд ли, все оружие ножи, достанет, ножи, ножи, и ножи. у него не будет ферре РП. А, оружие любое просто берите и mm -hmm. чекайте. Вот он на крыше сейчас что-то строит с лестницы. Выходите, выходите, выходите. Оружие только берите. Вот, барон уже подбежал. Как у тебя дела? Где они, вы не что, что ли? На крышу, на крышу подбег... залезайте так же, как было. А нахуй ты это делаешь? Можешь объяснить просто? Ну типа имущество моё... Банана, банана стопнули, стопнули. Это банан его стопнул. Да, нет, подожди, ты можешь объяснить, ты можешь объяснить? Подожди. Лицом ты к стене не ставьте не продолжай, его, продолжай, оружие. Нет, быстро, И, быстро, ладно, быстро, понял, быстро. Лицом к стене, нахуй, я сказал, блядь. Менты, нахуй сюда! Все, я одного чела <floor> нашел уже с ПГ. Я уже нашел чела с ПГ, молодцы. Сейчас он хилится. Он ah, butterfly... <ga transformer> <Éliza supplements> убегает, короче, в эту, в подземку возле вашего дома. В зоне, ой ой Там стоит, он там стоит. Блять, он вот снайпер взял. Ой-ой-ой-ой. Я их вхуял, алюба, надо меня слышать. Маразматик. А Может, Можете даже не пытаться а -а -а. стреляться с него. Просто Я только что там смотрел, он, он хилится. Да. Все, я домой пошел. Я сюда. Я рыжу, я рыжу. Мусич, а как ты с ним начал стреляться? А он просто спину подошел, когда у меня пушка была. Ебать. Ну, у одного феррерп, у другого пг заебись. Поп -поп. Все, а я сейчас дождал... микрофон офаю. Ты себе. Чего? гений? Пг у тебя. Пауэргейминг? Да. Хорошо, только я ничего против не имею Только ты перед тем, телепортировать Ты спрашивай хотя бы Потому что я шел к ним У меня был немного рп все-таки А поводу okay. в чем заключается? Подожди, расскажи Ну, вы же на крыше стреляться начали Давайте объясню доступно Подожди, такой вопрос А почему у тебя коррект голоса за администрацию? Тебе разрешили? Некоррект Ну она забей Стреляться? начал С какими я начал стреляться? Там четверо было человек, которые грабили другого человека. Ладно, мент, он вообще убежал в страхе. А ты достал ствол, начал отстреливаться. Это неправильно. Хорошо, смотри, я убежал, да, достал ствол отстреливаться. Но первого, типа, кого, кто первый начал по мне стрелять, он нанес мне фридомаг. То есть, если даже я свидетель, он просто так не имеет права это делать. Да, в этом плане маразматик был бы прав. Только в том случае, если бы с ним вместе на крышу не поднимался полицейский. Объясню почему. На Дарк ребята, играющие за полицейские профессии и любые госструктуры, любят особенно сильно преувеличивать свои возможности. У них супер выдержка, у них супер точность, у них супер стрессоустойчивость. Они просто неуязвимы. Так что давайте не будем спорить с любителями поиграть на госпрофессиях и здраво рассудим. Да, полицейский, у него будет хорошая память. И если ты его возьмешь в свидетель и ограбишь, или же чем-то ему пригрозишь, то у него же хорошее зрение, хорошая память. Он тебя запомнит и потом тебя встретит Вместе с нарядом спецназа Кому это надо? Никому С полицейского свидетеля толку как сказала молока Потом еще, возможные и проблем не оберешься Поэтому смысла его оставлять никакого Так ты свидетелем был ограбления Как и полицейский Ну я понял, ладно, давай Бан Тридцатку я ему дам, потому что он Докладный, ПГ Теперь чела, который Начал ебашиться Дима, а? какой ник у Черека, которого вы грабили? Не помню что? А, сейчас посмотришь Артур, я сейчас жалобу кину. А. Давай, он, он ствол достал? Да, да он ствол достал, у меня убил. У меня, у меня откат есть. <плес> у меня тоже откат есть. А, а, еще давай. раз вопрос: вы были втроем? Да. Ну, у меня оружия не было, если что. А у кого было? У, у меня было, оружие. у было. И он уже, он да уже стоял, понял. типа, лицом к стене, и потом скинул деньги, а потом резко достал стол. Кто именно? Похили меня, Джагет. А, ты уже бандит. Я, не, можешь меня просто тэпнуть на разборку, я дамку сейчас посмотрю. Ну, сейчас Какая кидайте ты? жалобу, я размучу вас на жалобе, и там будем, это, общаться в войсе. Ждем жалобу. Ку, у тебя фир РП. Привет. Привет. Привет. Да, что... Артем, у тебя фир РП Привет, нарушено. Артем, ты меня слышишь? Да, Я Сейчас говорю... Микрофон у тебя Первое предупреждение, иначе будет помеха разборкам, уйдешь жалобы нахуй. Да все понял, блядь. Я говорю еще раз, у тебя ФРРП нарушено было, тебя грабили в четвером. Вот, после того, как перестрелка началась, ты достал оружие и начал отстреливаться, идти в спину к одному из этих игроков. Один из этих игроков, вот это вот, он. Ко мне. Да. Не наблюдал за этим. <р声> угу. <р声> ну, все, я тебе тогда даю за этот... зафер РП 20 минут, поскольку ты адекватно это все принял. Так, это все? Больше жалоб, что ли, нету? <связать> <связать> Ебать Мусича штырит просто, пиздец, ребят, сейчас скрин сделаю. А, че нарушил-то? Я из че мут снял. Можешь тут говорить. <связать> а Аспирес нарушил Ферр Так, окей. Его грабили, он э, выполнил изначально требования, потом, когда стали деньги скидывать, он достал ФАМАС. Че за профессия была? Ну, убил его икут. Гражданский у него была профессия. Ты как себе. Привет. О, чё такое? На тебя жалоба за да. РП, объясняйте. Какая РП? Мы тебя стреляли, грабили. Да. Ты сначала деньги скилл, но потом достал оружие и начал по мне стрелять. Но в итоге ага. я тебя так ж бабру писал, да у тебя аж черепушка разлетелась. Ага. А так? Ну и нет ни не о чем не говорить. Не о чем. А может я маньяк не? не о чем я не, не, не, не знаю. У тебя вообще глаза закатаны. Маньяк? А, подожди ну, типа. тогда, сейчас почекаем правила маньяка. если ты маньяк? Тебя ограбили, ты отдал деньги, Надо правильно? Две в было. Сейчас тихо, ребят, по одному ну, говорите. Еще. Либо я, либо обвиняющий, либо тот, кто оправдывается. Тебя ограбили, Прошу, маньяк. Было. Маньяк, алло. Можешь не мельтешить туда-сюда? Я тебе вопрос задаю. Тебя ограбили, тебе а, сказали деньги дать. Ты дал деньги? Дал. А, а, а потом достал оружие и решил ну, наказать пар парней то есть передумал за секунду буквально да нет но ну я отдал деньги а потом типа манеру такой а сколько человек баш было баш во баш время баш ограбления баш у меня вопрос не. такой трое. так трое трое Сколько тебя грабили людей? По-моему, трое оружия, я видел, у, двоих. у меня двое, двое стояли, смотрели. А, на вас и действуют пункты 3.1 и 3.1.3, только в том случае, если вас, около вас, около, больше двух человек с оружием, от двух считаем. Было трое. У тебя, получается, нарушение нон-РП. Точно три оружие было, подожди, подожди, точно три оружие было. ни одного. В смысле, ни одного. Двое человек уже было с оружием. Ну. Ну. А двух уже считаем. Нет, два. А, двоих, наверное, не, это не работает. Но, я, типа, двух, 3 -3. я уже первый предупреждение а, а, все, стой. подождите. Не-не-не, ребят, тише, тише, тише. Это помеха разборкам блядь, Не трогайте меня, я просто тут постою. Это помеха разборкам нет, Тебе первое предупреждение уже давали. Да нет, я просто тут постою, я буду молчать. Нет, я, не я тебя предупреждал, у тебя будет бан за помеху. Да, блядь, за что? Ладно. Не надо, не стреляй. Его. Не стреляй. Извините. Сейчас я вот эпну сюда, разберусь по-быстрому с ним и закончим с вашей жалобой. В бан Куда ты убегаешь, я тебя спрашиваю? У тебя бан идет ты, за помеху разборкам. Что? Не убегай никуда сейчас, я тебе выдаю наказание. Почему? Потому что тебе дали первое предупреждение, ты ушел, сейчас ты пошел обратно мешать. Без не чего не, вдруг мешать, я что? просто проходил. Угу. У тебя вмешательство работу. 36 правила. Бан 2 часа. Дружище, а почему ты не знаешь правила? У тебя демка есть, кстати, у тебя демка есть. Ты ведешь демку? Демка чего? Не-не-не, тебе, админ, ты видишь демку? Да, демку веду, а что такое? Так, все, заканчиваем. Ты, получается, начал драться с тремя людьми, которые тебя окружали. У двоих из них было оружие, но перед этим ты один, отдал, один им стоял, отдал им деньги. У да? тебя в любом случае нон-РП, потому что ты сначала вроде бы отыграл фир рп и начал с ними взаимодействовать в, в рамках ограбления, отдал им деньги, а потом ты вдруг передумал и решил их взять поубивать. Так не делается. Ну и то. Так не делается нон-РП. Это нелогично. Это нелогично. Я тебе говорю, это нелогично. Логично. Это надо думать головой. У меня на меня, на меня не действует. Это их там правило, было трое. Ну, их там было трое. Пойти. Третий мог в любой момент достать оружие. Я тебе об этом говорю. Ну, хорошо, хорошо. Э, По-моему, ну, да, их было трое. Двое с оружием, одинок на полном стоял. То есть, грабили меня, грабили меня вроде двое. Или, или, или в том, у третьего оружия было. Нет, скажу, вот третий был, стоял без оружия, пошел, но он там был. Шли. И он мог бы в любой момент достать оружие. Я тебе говорю о том, то, что ты сначала деньги им отдал, а потом ты решил им... То ли отомстить, то ли проучить, как ты говоришь, и взять их поубивать. Это нелогично. Если ты а чё, не проучить, бурники, ты да, бы ты хотел их проучить, ты бы не отдавал им деньги О, и не начал ой, бы с ними ой. драться. Либо начал бы драться, не отдавая О, денег. Ну, 40, 40 минут я тебе выдаю. 40 минут? 40 минут? Подожди, если 40 минут? Да. Ты чё, что делаешь? Это все? Все жалобы. Ебать, баклан какой-то пришел, начал мне что-то вкидывать про то, что у меня микрофон хувый, ему говорю, уйди отсюда. Первое предупреждение дало помей. Он приходит второй раз и удивляется, что ему за помеху выдают наказание. А мы типа карательный отряд или что? Вы типа отряд для байтов. Тире карательный. Бля, сейчас доебаться до тебя по да, да, раз, два, куда, раз, куда, да, куда, куда, куда, куда, куда, куда, куда? У меня разбан только чтобы было 10 парня, рублей. А теперь канаты. Блять, ты хочешь? Что ты страшный? Лицом сине, лицом сине. Что это это синей, давай, здесь давай, за курс, курс рубля такой странный? 10 кадак полки. может ты ну, а ну, бля, последний поток грабили, бля, не недавно. блядь, не меньше, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, Помельче, да? Ушел. Чуть-чуть, чуть-чуть. Бля, его, загасите его, загасить Ой, блять, ну нахуй, сори, братан. Самого патронов нету. Он заряжается, блядь. Патронов Поймал на ошибки, блядь. Дима ему пишет соси нищий, блядь. Дима должен быть где-то рядом, всегда на подхвате, короче. Дима, если слышишь, кивни мышкой. Подождите, ты же... Это, кажется, это и есть ли... А, нет, это был Валера, кажется. Лицом к стене. У вас 3 о, спокойно, о, спокойно, блядь. блядь. Чё такой нервный? такой нервный? Да что? За что? Бля, нас какой-то псих тянет. Бля, отвали, Бля, слышь, ненормальный, блядь. блядь. Это маньяк, полюбас. Блять, помогите кто-нибудь, блядь, быстрее. Бля, сука, Бля, неадекватная. сука неадекватная. Бля, неадекватная. Да, да, да за шо, за да шо, давай я откуплюсь, отпу отпусти, отпусти, отпусти, братик. О, все, она минутастная. Бля, нихуя ты вообще не адекват, я смотрю. Блять, да за шо? Артур, Артур, ты смотришь? Да! Он все делает по правилам, кстати, это маньяк. Блять, ты вообще неадекватный пиздец. Блять, не ломаются наручники, ебаные. Дима просто молча охуевает. Бля, он еще и музыку ставит, ребят. У меня нож змею разбанами, Тихо, тихо. Разбаны. Сука, вот это видел? Неадекватный какой-то. Это маньяк. А я же могу бегать, пока он наручники одному из нас надевает. Типа я же мог съебаться вообще-то. Ну, не, он угрожал оружием, надо было слушаться его. Так в смысле, он же убрал оружие на этот момент? Ну, все равно-то угроза была. Если бы он молча подбежал ковать, то, да, то можно было. Нужно как-то приманить сюда бандитов. Пока в то вообще никого нет, кроме вас. С нибудь там пистолетиком, апостсом, апостсом? О, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Не хочешь с нами объединиться? Да, у нас, да, нас ну, вот своя, своя небольшая группа. Небольшая. как Лицом к стене, твою мать. Лицом к стене, оба, оба, оба, оба. А, ребят. Мордой, лицом. Подожди. Иди. Давай, одного вы забираете, а второго я. Ну, так, так, пацаны, пацаны, пацаны, пацаны, может не надо? Не стоп, пацаны, мы... греша, может, не стоп. Может я за них как-то... Ну, Ники, Ники мне, поучусь. Ники, ребят. Я Якута, спишь ли? Я... Бычок сп Катэк, Катэк. Бачок Мы можем убить маньяка? Блять, он спиздил его, конечно может Так, я пока в мутке даю, чекаю правила Эти... Йоу С челами Там, кажется, правила сотрудничества Да-да, там сотрудничество и у маньяка еще нон-рп Он, получается, меня заковал при человек 5 плюс там было Сейчас он раскрыл свою маньяческую, я не знаю, деятельность. Раскрылся то, что он маньяк при всех, короче. Вот, вам запрещено объединяться с бандитами, вы можете объединиться с другими маньяками, проводить совместную пытку. А он договорился с бандитами забрать себе одного из э, людей, которых они грабили. А я сейчас степну его и забаню, да и все. Так что можешь закрывать жалобу, а -а -а. мы сейчас с Яку там разберемся. Так, а смысл, я принес. я, не размер. Я хотя в принципе это вот для создателей да да да я здесь я же говорю я могу его тэпнуть это просто же, же, это же все это даже все уже видел да да у меня демка есть а ну тогда ладно тогда Привет, у тебя правило сотрудничества было нарушено, а это на НРП как раз. Нет, я не сотрудничал с ними. Сотрудничал. Покажи хотя бы одну... А, хорошо, покажи хотя бы, а, как я сотрудничал. А еще, а, почему ты а, тэпаешь человека без проверки того, что, ты, что он не в РП-ситуации? Какая у тебя может ну, быть РП-ситуация? Ты правила нарушаешь. А, ну, ты в курсе, что это нарушение правил как бы администрации? Ну, а ты в курсе, это, да, что, в курсе что ты администратором, администратором наборным нарушаешь РП? правила. я сейчас говорю не о своих каких-то нарушениях будущих, если Молодец, что можно будет хорошо, выяснить. Бань, я сейчас ты получишь варн скорее всего завтра, потому что перчику я уже пожаловался раз Не по делу ему, хуйня гонится сейчас. Я хуйня признаю. не по делу. Давай признаю. вернемся к нон-РП. Давай, признаю, все, давай, бань, Да, давай, давай, только ты давай. мне как набор на объясни. Наборным мне объясни. Тут пишется наказание присваивается да. как нон-РП, плюс учитывается количество убитых игроков. Учитывается колва убитых игроков каким образом? Добавляется срок или что? Кого? Ну, правило маньяка. Правило маньяка 20 пункт.2 пункт, Наказание знаю, присваивается да, вот как нон-РП, плюс учитывается колва убитых игроков. Убитые игроки идут как что, как фрикил, что ли? Это работает не так. Это не работает. Смотрим. если ты, например, ну, это Кардема. Например, смотри, если я приду в мэрию и пойду всех начинаю резать и скажу, что я по типа, маньякам был, тогда это начинается как РДМ может присвоиться. Вот и ага. все. Так это фрикил, 3 килла это уже РДМ, и больше это масса RDM, вот и все. Ага. Ну окей, все, тогда ну рп выдаю. Да. Вообще если тирану нун да. Все, все готово. Так, вы втроем сидите, у каждого есть стволы, да? Да. Nah. Я сейчас даю вам наводку просто по где есть чел, которого можно будет ограбить. Да, вот вы сейчас, наверное, напишите то, что я админобузом занимаюсь, потому что даю наводки на разных людей, которых можно будет ограбить для своей же выгоды. А объясните, какая выгода? Они их грабят на чисто символические 10 тысяч, и то половина из них не отыгрывает правила ФРРП. Единственная выгода, которую я получаю, если ее, конечно, можно так назвать, так это то, что я могу просто чуть более нового формата собрать контент. Благодаря своим корешам. Вот и все. Вы на протяжении 20 минут смотрите на то, как они иногда появляются у себя в квартире, потому что они там проводят большую часть времени. К ним приходят полицейские. Иногда я нахожу поблизости от них цель. Вы, наверное, также заметили то, что я не трогаю челиков, которые сидят на базе. То есть я не залетаю на базу, не палю им, то, что вот тут столько-то, столько-то людей с таким-то оружием, в таких-то углах они стоят. Так что будьте аккуратнее. Нет, я такого не делаю. Я говорю им про игроков, которые стоят поблизости к их дому и к ним самим. То есть в теории... Я полю им людей, которых они бы сами встретили и без моей помощи, только несколько позже. Ребят, выходите на улицу. Сейчас стоит чел, который кидает дебы. Прямо вот туда идите к банку. Втроем на него агритесь. Маньяк, вот маньяк. Я застрял в ком-то, уйди. уйди Оружие да, и его сразу. Да, все сработало, сработало. Да. Да, да, да, да. Стоять, стоять. стоять. стоять. Э, стой, стой, стой, стой, стой. Э. Стоять, стоять. Э, лицом к стене, лицом к стене лицом к стене, лицом к стене, лицом к стене, лицом к стене. Краткий разбор ситуации. Три бандита против одного маньяка. По правилам нон-РП и также правилам профессии маньяка, он не может сопротивляться, если два и более человека стоят с оружием против него. Возможно, если какой-то гос вернется слишком рядом, то он может помочь ему так же, как и я делал в начале видео. Это ограбление. Ты Это, ограбление. Это, ограбление. Это ограбление. 10 тысяч напал. Так, не отвлекайся. 10 тысяч на пол. Ага. Все. Повёлся. Заебись. Ой, о, господин Фип. Вы хотите остаться? в по правилам ПГ ты не можешь обороняться в соотношении 1 к 3, где один это ты, а три это количество противников. Но этому Фибу абсолютно поебать. Ему Рубинова до да пизды обсидианова похуй. Еще с самого начала, когда они стояли в дверном проеме, можно было понять, то, что там находится перед ним больше, чем 2 человека. Но потом на разборках он будет говорить: Мол, я не видел, что там их три. Я видел только двоих. Артур, срочно. Артур. Ух, блять! Вот теперь у него точно ПГ, это пизда я сейчас еще маньяка найду, ребят, который а, да, начал я, вас я, резать я, в спину. Да. Короче, слушай, Влад, в этот момент маньяк тоже достал нож и начал вас пиздить. А и все это на, на, есть на этом? На демке, да. И потом этот да. э, чел Зофиба в маскировке, он же зашел, тебя убил, получается. К нему залетают три чела и ставят его лицом к стене. И он против них начинает ебашиться и улетает. То есть у ФБИшника ПГ... А у этого нон РП будет у маньяка. Ку. У тебя и у тебя нон РП. На тебя наставили три человека оружие. Почему? И в момент, когда Стой, их начали стоять, отдыхать, стоять, что? стоять, стоять, стоять, стоять, стоять. Одного из них убили, а я маньяк. И что? Угрозы все равно были. Я в курсе то, что ты маньяк. Одного из них убили, чел. Нет. Одного из них убили уже один в два. Нет. Да. И тогда их не у меня самого ДМК переписалось вообще я тебе сейчас прям покажу ты достал нож и начал резать их в спину тебе уже была угроза от троих человек все нормально а у тебя от троих человек? А... <смех> <смех> хорошо, <смех> хорошо, хорошо сколько? час, да, и угадаю, да? нет, почему час? ты же сейчас принимаешь нарушения свои? <смех> получается, два че ну раз получается дата, да, я тебе снижу до тридцати А, я на десять их баню, вот и на тридцать, ладно креды продай <смех> 30 на НРП. Теперь ФИБА надо тэпнуть. Занят, нет кардоля. Ну, ну, я ушел, уже, чтобы чекнуть деньги. Чтобы, чтобы чекнуть. Мипиус. На понял, что ну, мой... Мипиус. Алло? Да подожди ты, блядь, ну, ты не видишь что. я не вижу? Я у тебя я спрашиваю как раз, что такое. Ну ты видишь, ты я, я надо шборку. Куда ты мне хочешь Я, я тебя никуда еще не забираю, я да. так ты сюда пришел сам. Можешь ну, помочь ты, помочь подожди, когда ты. Окей, я потом дальше да, претензии кину хорошо. Итак, объясняю, а что тут произошло Блатной под именем «Бычок» начал бодаться с ФБРовцем Поставил его лицом к стене Но в последний момент ФБРовец передумал И решил нарушить правила ФРРП Ибо он нахую вертел правила меня попросили не мешать проведению разборок, но вся разборка это был ебучий цирк, потому что администратор не мог с этим справиться. А дело в том, то, что этот дурачок на ФБРовце начал качать за периферийное зрение, типа он вот краем глаза видит то, что тот уже убрал оружие, и это дает ему право, оказывается, нарушить правила ФРРП. Но на самом деле нет. В итоге наш ФБРовец оказывается редкостным маргиналом, потому что его язык не работает в паре с мозгом, и он тупо не фильтрует, что он иногда выкидывает, за что, естественно, получит потом потом по шапке. Смотрим. Я к нему лицом стою. Он убирает оружие, так, подходит ко мне вплотную. Ну ты меня ставил лицом к стене, я поглядываю на тебя. Ты убираешь оружие, идешь ко мне с чекером кошелька, как я понял. Отходишь, я достаю оружие, тебе въебло все. Дробовик находился в полной боевом готовности. Ты понял, короче, в боевой готовности он находился. Ну где Ферр? А убрал оружие достал все. Везде. И что? Какая нахер, ты убрал оружие достал все. Это да, это, это так не работает. Слушай, ну, я Фип, я к этому, по идее, морально уже подготовлен. То есть у меня от этого не так туханет, как обычного гражданского, к примеру. Ну вот о чем я и говорил несколько ранее. Челики, которые играют на госпрофессиях, любят делать из своих РП персонажей каких-то супер неуязвимых терминаторов, которым вообще все похуй, они всему обучены, они прошли эту жизнь, и им этот мир абсолютно понятен и ясен. Ну да, это же отчасти так. Да, я с вами соглашусь. Отчасти всего лишь это так. Немножечко. Приведу вам из ряда вон выходящий пример. В фильме «Тренировочный день» полицейского, ну, прям жестко обули, он даже не заметил, что его пистолет спиздили. А в итоге что? В итоге его чуть нахуй не застрелили в ванной. Кто смотрел фильм, тот поймет Кто не смотрел, посмотрите. Ты это по правилам? Не, не, не, не. По правилам нет исключения для тебя. Так что не так не ну, сказал, в том-то и иде. дело. Сейчас твоя проблема, это ферраканс. Бычок. Ну, бачок. Да. У меня вопросик такой. Да. Помнишь домик в гетто на углу возле перехода Вниз, в подземку. Ну, он смотрит, он вот так Он стоит с А какая разница, как не он помню. поглядывал? Подожди, То есть по факту, если он вот так Тут... стоит и разворачивается, или чуть-чуть поглядывает, есть какая-то разница. Бычок факту Периферийное зрение, не знаешь, такое? Какое нахрен периферийное зрение? Ну, то, что у тебя лицо. вот так прям в точку Прямо вот так ты вот смотришь, да? поздравляю, существует, а я использовал как периферийное зрение. Нет. То есть вот так вот смотрю, я первый лицо нет, на этот момент был. Вот это вот и все. Ну, по факту, Короче, существует убрал оружие, лицо, облачу, типа, вот, и Бычок, всё, а лучше у Дайлова его нет. Только, Бычок, а ты один присутствовал там Он только, лун, и все. Что-то Так, это даёт первое предупреждение, или если что, там, по я не мешаю, вы не можете разобраться, но у меня есть претензия еще к кордове. Я говорю об этом. Ну подожди, Я уж. закончу жалобу, я делаю, -то Я только вещи. до конца не понимаю, в чем именно ты разобраться не можешь, Я могу Тише, давайте... Э, Смотрим. вот ты вот так вот стоял, чтобы ты мог его видеть. Э, ну, а ты не чтобы ты мог его видеть. Ну, ты должен примерно вот в да. таком вот вороте. Ну, пример... так, ну, что они, блять, выясняют это пиздец. моделька-то еще и не до конца поворачивается, даже если так. То есть видишь, она не до конца поворачивается. Вот, ну ты стоял к стенке, но все равно вот достаточно видно было. Физган хорошо поворачивается. Вот так стоял примерно к стенке. Он убирает. Ну, ну Почему? А, Слушай, минимум... вот это вот все ну, считается ну, вот, стеной вообще. Мы Если я повернулся 90 градусов, то ладно. Короче, отмен, решай уже. Okay. Дарь, вы, выноси ему вердюк. Yeah, если так, у него нет нарушения, просто тоже знал, что он не поворачивается. Ну я другому админу подам жалобу. Когда вызови yeah, другого yeah. админу. Ну, я уже что, здесь. Ну какого-нибудь другого? Заглотала. Тех... Ну, ну, Спонсор сегодняшней агрессии — саундтрек из Кота на Zero. Саундтрек из Кота на Zero. А что за трек играет на этом моменте, скажите, пожалуйста. Ты что пиздишь там, я не понял, тебя Смотри. никто не спрашивал. Я говорю с бычком. Ты заебал, блять. Заткни пиздак, свой гнилой, я блять. тебе еще раз говорю, свин. Угу. Оскорбление за администратора, хорошо. Ты сам свое ебло гнилой открыл, я тебе еще раз говорю. поросячья башка. Алло, пиздоголовая. пиздоголовая Еще одно ускорбление третьего Сейчас так, до снятия Да, дойдешь. да, до снятия да, дойдешь и... Бычок, рассказывай У вас жалоба, как я понял, закончилась, да? Да, Дефокс, тогда Затем, все Мы тебя не задерживаем, Дефокс Я продолжаю эту жалобу Затем, Мне сейчас да, Бычок заново перескажет все, как было Я сейчас задам уточняющие Хорошо. вопросы а, Бычок, ты... Прими вопрос. Ага, Прими, окей, жалоб. окей, я принял Блин, другой другой принял. А, а, Лика, так... Лика, Лика, а, Лика, Лика, можешь же бы отменить просто, мы уже дальше до конца разберемся сами с бочком. Я вот этому ну, вот уже подал. есть разбирающий админ, вот и все, че еще жалоб. Я хотел Лико кинуть жалобу, чтобы mm? вот этот администратор ее принял, чтобы мог разобрать. Он переходишь, чем тебе вот этот администратор? Я тебе говорю еще раз, пиздак, захлопни свой. Давай еще да. раз у тебя же и так приводит. Да, да, да, да, да, да. Не надо байтить, блять, пытаться на оскорбление, да. провоцируя самому, потом удивляться, что тебя а хуями кроет. Ты, меня ты закрывал, мне и обдирал, свин ебаный рот ты. закрываешь с какого-то да, черта. Да, да. Ты с какого-то хера вообще решил, что вот ты имеешь ты право ты на это. это. Да, ты с какого-то, да, блять, да, хуя слушай. решил, что ты имеешь право открывать свою гнилую рот, куда хуи нужно пинать по умолчанию. Слушай, я понять не могу. Ты типа себя скрипкой возомнил или как? Или ты есть скрипка, типа. Ч так сейчас базаешь криво? А тебе сколько вот. лет? Тебе бычок, э, в общем, а бычок, бычок, кью. бычок. А оскорбление Бычок, БЖ. Ответ, э, сейчас по-быстрому разберемся с тобой. Вот, ты его лицом к стене Давай. ставил, правильно? Да. Э, ты был один? Э, один, значит, был. У ФБИ агента получается в правилах профессии ни слова про исключения РП расширенных рамок каких-то ФеррРП нету, я сейчас чекаю еще я сейчас еще почекаю правила ФеррРП просто основное в списке правил и отталкиваясь от него уже будем что-то делать вот ты встал лицом к стене, правильно, кордове да вот. значит ты уже начал отыгрывать ФеррРП затем читаем правила ФеррРП если по вам целится из оружия в голову и говорят что-нибудь сделать, то вы обязаны подчиниться. Даже если в Джаггернауде этот человек держит всего лишь пистолет. Например, нельзя прыгать с высоких зданий, пытаться убежать, будучи безоружным при ограблении несколькими бандитами, игрок проявляет излишнюю смелость. Их было не несколько, и он был один, и он угрожал тебе вопрос, оружием. Что, на не перебивай меня, первое предупреждение тебе даю, насчет одного микрофона. Дальше будешь перебивать, мешать разборке, я выдам я тебе помеху вслед также за другим нарушением каким-либо. Дальше, нету никаких исключений прав ФБИ. У тебя что за оружие было? У меня У меня пистолет был. Но в правилах так и пишется, даже если этот человек держит всего лишь пистолет и даже если вы джагернаут. Ты был далеко не джаггернаутом, а ФБИ. В сравнении с Джагернаутом ты несколько слабее, но ты все равно должен был отыгрывать ФРРП от начала и до конца. У тебя была катана? Нет. Не было нет, катаны. Меня... Значит на Пыташь тебя касается, потому, не распространяется защита от ФРРП. Итог такой, то что у тебя есть ФРРП в этой ситуации. А Где происходило ограбление? В тоннеле, смотри, вот тут. А, В, в... тоннеле возле гетто. В тоннеле возле гетто, который возле фонтана, да? Ага, понял. Значит, итог этой ситуации такой, то, что у тебя есть нарушение правила ФРРП. Следующие претензии идут уже от меня конкретно. Ты заходил в угловой домик а ты не слова, возле перехода. Да, что сказать, на этой нет? В угловой домик возле перехода спуска в подземку. Вы туда забежали втроем со своими друзьями. Ну, я тебя сейчас покажу. И... Вот, где вентиляторы вот эти, вот, там чел бегает Да, я понял. Да, я помню, да, я... да, да, да, да Вот, вы в тот момент забежали к нему одному в дом И начали ставить его лицом к стене Вас было трое, мне это на демке прекрасно видно И он просто Надо. не послушался вас и начал с вами перестреливаться а чё ты жалуешься? Какой привет, такой ответ. Ты мне сказал завалить ебало, ты мне сказал завалить ебало, хотя я никому вообще не агрессировал до, до этого момента. Почему ты теперь удивляешься, что я с тобой так общаюсь? Ну, я не знаю, это нелогично, не совсем логично будет этому удивляться на твоем, на твоем то месте. Ну, ты смотри, ты как сейчас администратор, что, что какие обиды, ты разбираешь жалобу? Вот его. А я не обижаюсь, Итак, я просто общаюсь с тобой так, как ты того заслуживаешь. Нет, ты, обижаешься. ты мне не даешь сказать и слова на. Потому, потому жало, что я разбираю эту ситуацию. Разбер... Я переслушал всю жалобу, пока ну. вы разбирались с Дефоксом. И я для себя уже сделал вывод, то, что Фер РП у тебя есть. И не знаю, зачем Дефокс там про угол зрения начал что-то рассуждать. Потому что тебе угрожали оружием, ты послушался, встал лицом к стене, потом ты достал оружие, когда тот взял чекер. Хорошо, если ты не хочешь феррер РП, это будет нон-РП. Потому что ты вроде начал отыгрывать э, страх свой, ты стал лицом к стене, а потом раз ты такой и достал оружие. Это тоже нелогично. Одно из двух выбирай, срок один и тот же, просто подпись будет другая. Я нахожусь в элитном подразделении с ФИБА и к этому готовят, как минимум к таким ситуациям, так что стрессоустойчивость есть. Так почему бы мне не достать оружие, когда человек замешивался, то есть убрал там свое оружие, чекер достал, подошел ко мне в впритык. Я она... тебе а объясню, в правилах ловить. этого Пресса не предписано. Нет, этого не предписано в правилах. А нет, бычок, послушай, мы рассуждаем, отталкиваясь чисто от правил, ты это приписываешь конкретно своему РП-персонажу. В твоей профессии нету вот этой стрессоустойчивости описанной, поэтому у тебя нету никакой там стрессоустойчивости. Ты себе придумал, потому что ты фип, и все. А на деле что? На деле тебе угрожали оружием, Я ты встал лицом что, к стене что, что и достал оружие в ответ, считай, когда тебе уже прозвучала угроза. Это первое, ФРРП. Следующее. К тебе забежали в дом три бандита, элитных, кажись, с оружием, все были до единого, и начали тебе угрожать... Ээм, Стать лицом к стене Ты начал от них отстреливаться Соответственно, что? то улетел на спавн Нарушил правила ПГ Опираясь на стрессоустойчивость Это значит, mm -hmm. холодный рассудок Ты достаточно адекватно оцениваешь свои возможности Но это, не, это никак остальное. не коррелирует с тем Как ты, блять, их расценил Чтобы после перестрелки с одним челиком еще перестреливаться с, дру с двумя-тремя другими Это нелогично Поэтому я тебе выдаю за Хорошо, первую а ситуацию а Наказание ФИРРРП час бана хорошо если ты так говоришь что на холодную голову а если я жить хочу то есть меня ставят лицом к стене Неизвестно, что со мной будет тем более когда я с тобой разговаривал они начали использовать информацию то что я фип первая ситуация вот как раз таки у тебя и пиздешь полный чисто воды как раз за как говорится с этим ладно еще хоть как-то можно хрен с ним смирился уже. вот спасибо да не за что тебя обратно в гетто Добро да.